Работающий в Верхней Пышме завод уникальных стройматериалов Пластблок освоил выпуск сухих смесей для самостоятельного приготовления раствора полистирол-бетона. Живучесть готового раствора составляет 2-3 часа, а сухие смеси позволяют приготовить его в любой момент, используя лишь дрель или бытовую бетономешалку. Выполнить самостоятельную заливку и размешать довольно-таки элементарно. Надо залить только воды. Пластблок производит три вида сухих смесей. Вармарокс для утепления различных элементов зданий, в том числе чердачных и межэтажных перекрытий. Унбетформ для стяжки пола. И локрафт для монолитного строительства стен, не требующих дополнительного утепления. Сухие строительные смеси реализуются от одного мешка, как на самом заводе Пластблок, так и в розничных сетях Екатеринбурга. Леруа Мерлен, Гипермаркет Дом, Строительный Двор, Урал Интерьер.